Машину думал круче не найти, откатал на ней неделю, сдохло мать ее идти. Машина, блядь, ломается, в нее бабло вливается, а как захочу продать, то не получается. Отвалился руль под вечер, а я несся сто И раздавил лепешку бабку и еще двоих ребят. Машина, блядь, ломается, в нее бабло вливается, а как захочу продать получается я на дачу выезжаю, вот завелся наконец, ближе к МКАДу подъезжаю и случается к пизде. Машина, блядь, ломается, в нее бабло выливается, а как захочу продать, то не получается. Бедный папа заебался на ремонт бабло давать и кричит: пошел ты нахуй надо велик покупать. Машина, блядь, ломается, в нее бабло выливается. А пешком ходить не стану, лучше сяду в Жигули, а только мальчику пристанут, да и буду Машина блядь, ломается, в нее поводло вливается, а как захочу продать, то не получается.